Здравствуйте! Сегодня 28 августа 2020 года, канал Народовластия, программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, у меня прямой эфир, вещаю из дальнего зарубежья пока еще, пока все еще из дальнего зарубежья. Напишите, как слышно, как видно. Так, два Путина уже поставили дизлайки. Да, я вот, кстати, забыл. Рожу Путина надо будет поставить тогда в понедельник. Фотографию разместили, где он там на этой машине едет. Путин еще с ремнем безопасности, как это, как фотография, которую несут перед гробом. И что-то на Путина совсем не похож. Так что посмотрите, очень это интересно. Я в телеграм-канале. После вот эфир закончу и размещу в телеграм-канале канале авторский канал Вячеслава Мальцева эту фотографию. Всем партизанам Мальцев здоровья и благополучия. Да, видно и слышно, спасибо. Да, я тоже желаю всем здоровья и благополучия. Хочу сказать спасибо всем тем, кто за эти сутки там не сделал мне и моей семье ничего плохого. А особо спасибо тем, кто сделал что-то хорошее. Особенно большое спасибо спонсорам. Большое спасибо тем, кто э, присылает финансы, потому что это очень важно. Сейчас без этого не проживешь. И... Э, Волонтерам огромное спасибо. Сегодня я как раз встречаюсь с волонтерами. После эфира будет закрытый эфир. Будем обсуждать некие темы. Да, и, в общем-то, всем партизанам спасибо. Всем тем, кто, может быть, не является партизанами, но является соратниками так сказать, единомышленниками, те люди, которые творят в интернете. Сейчас это очень, очень важно. У меня так громко, что испугался, убавил звук. Хорошо, спасибо. Михаил написал, вот иногда пишет, добрый день, дядя Слава, у меня банальный, но нужный вопрос, наткнулся в сети на человека, который меня убеждал, что власти не должна быть сменяемой. Это, мол, Америка все внушает, я думаю, что он не такой один куча людей, надо объяснить не то, что про прямую демократию, а рядовые истины. Скажите, как лучше народу объяснить, что власть должна быть сменяема? Ну, что такое несменяемость власти? Да? Есть синоним несменяемости власти – безнаказанность. Да? Вот так и надо объяснять. А можно объяснять, ну, ну, при помощи анекдот можете объяснить, кстати, очень хороший анекдот. Помните, когда крепостным приходит мужик, там, ну, какой-то староста, и говорит, у меня две новости, и обе плохие. И они говорят, ну, давай что там, новый оброк опять там, или барщину надо, что там делать-то надо. Говорит, не, говорит, барин ввел право первой ночи. Все начали хохотать, говорит, ой, смешно, как бы, как, как, какое же право первой ночи, когда барин у нас садомит. Говорит, а вот это вторая плохая новость. Так что вот э, те люди, которые... За несменяемость власти они должны понимать, что в конце концов их просто будут трахать. В любом случае. И, и беспощадно совершенно. Слава, ты смотрел крайнее интервью Гордона Соларионова. Мадрея Ларион повторил твои слова 17-го года, что власть можно взять у бандитов только силой, слово в слово. Нет, я естественно не смотрел, но вот вы мне скажите, а имеет смысл мне смотреть Ларионова, который повторяет Мальцева 17-го года слово в слово? Зачем? Я сейчас уже в 20 году, понимаете, мне не имеет смысла. Я думаю, наоборот, имеет смысл. Смотреть тем, кто сейчас пришел к тому, к чему я пришел еще там в семнадцатом и до этого. на им имеет смысл посмотреть, чего, до чего они додумаются через три года. Так. Я слав любимой майки с пальмами. Да. И еще раз обращаюсь, я, конечно, к гражданам Белоруссии, создавайте ячейки народовластия, общайтесь с нами, получайте, так скажем, методические рекомендации. И любую помощь, которую мы можем оказать, будем оказывать. Единственный выход для Белоруссии на сегодняшний день, единственный, я подчеркиваю, это народовластие. Это чтобы народ ощутил себя силой, народ ощутил себя властью. Это единственный. Больше нет вариантов никаких. Все остальные варианты полная жопа. Так... Приветствую Вячеслав, пару месяцев назад отправил заявку на вступление партизана и молчание. Заявка на, в общем-то, и так далее. Да, в общем-то, никто и не должен был ответить. То есть, мы имеем в виду, что у нас там-то, там-то есть такой-то партизан, который собирает вокруг себя некую ячейку и когда будет определенный шухер то есть мы свяжемся напрямую безусловно нам нужно просто обратный адрес с кем связаться да, с кем разговаривать чтобы когда все начнется чтобы мы не потерялись слава хоть раз передайте привет казахстану многократно передавал Нургазы Такенов пишет, многократно передавал Казахстану. Еще раз передаю это очень важная территория. Очень важная. Дядя Слава вы упоминали о книге, сокрытой в листве. Сейчас читаю. До этого читал Бусидо искусство войны. Ну, хорошо, да. Хагукуре в русском варианте очень усеченное. Если бы вы смогли овладеть японским, да, то прочитали бы 9 книг, так как даже 10, то есть все Хагукуре 10, 9 книг, а есть еще Хагукуре Нюмон, это Юкио Мисима написал, да, то есть это фактически 10, выжимка такая, а вы... Сейчас в состоянии прочитать только две книги То есть вот Некую выжимку из Хагукуре И Хагукуре Нюмон Который написал Юкио Миссимо Ну в общем-то и то это хорошо И то это здорово Советую Мальчик, если скинуть денежку ФСБ, отслежьте, а как они отследят? Никак они не отследят Так Здесь у вас классная рубашка Хорошо так, и вот Кира Ермыш написал, что новости по здоровью Алексея. Он по-прежнему в искусственной коме, подключен к КВЛ. Стояние тяжелое, однако симптомы отравления уменьшаются. Сейчас серьезных угроз для жизни нет. Тем не менее, прогноз, прогнозов врачи по-прежнему не делают. Ну вот, можно... Я от всей души желаю здоровья Алексею. Я желаю ему выкарабкаться. Но я хочу обратиться в связи с тем, что случилось. И сейчас пора уже обратиться к людям, которые поддерживают Алексея. Пора уже обратиться к людям, которые ищут всегда некого лидера. Не нужны лидеры, поймите. Алексей прекрасный человек, но он человек. И любой из нас человек бессмысленно ставить на одного во время революции. Это же не скачки, это не ипподром. Понимаете? Нет этого одного. Все, его обнулили. Путин обнулил, подонки обнули. Что Че угодно. Человек смертен. Смертен внезапно. Вы это прекрасно знаете. Поэтому нужно ставить на народ. Нужно развивать самоорганизацию народа. Революционную самоорганизацию народа. Таких Алексеев, таких Вячеславов должно быть очень много. Только так мы сможем свалить Путинщину. А если мы будем ориентироваться на Навального, на Мальцева и так далее, нас просто всех перебьют, вот поодиночке, и все. И на этом все закончится. Поэтому Алексею здоровья, а народу ума, чтобы народ каждый стал таким Алексеем, каждый стал таким Мальцевым, да. И тогда мы победим. И легко победим Путинщину. Так. Вот. Э, берлинская клиника Шарите Запросила помощь экспертов по ядам. И химическим боевым отравляющим веществам. Но иными словами специалистов. Помощь специалистов. Э, которые... Имеют, так сказать, представление о химическом оружии. То есть вероятность того, что э, в отношении Алексея были применены вещества, являющиеся химическим оружием, ну как тот новичок, например, очень великая. То есть видите, немецкие химики склоняются, что это был бы его яд. Допускаешь мысль, что Путин... Тебя может переиграть и убить. И что значит переиграть? Переиграть он меня не может. Убить совершенно спокойно. У него куча денег. Море денег. И сколько будет стоить моя голова, я не знаю. Я думаю, что вытягаемся. Какие проблемы? Я этого не боюсь. Я всегда в общем-то, в форме ожидаю. Так. И Меркель не исключил общей европейской реакции на инцидент с Навальным. Странно, да? То есть это че первый инцидент Травили. Не в России, травили в Англии, и никаких, ре, никакой реакции не было. Травили Литвиненко, травили Скрипаля, еще неизвестно кого отравили, я думаю, очень многих. Поэтому возникает вопрос, вернее не вопрос, а предположение. Что опять будет тот же самый порожняк, что соскрипали. Мы там всех засудим. Мы там, как помните, кричали, всех накажем. И, и что, и кого наказали? Путин, чтобы потратить их на славу. Не, Путин очень жадный, но с удовольствием на всякие подлости тратит деньги. Так... Вот Рошаль заявил, что лечившие Навального российские врачи не должны страдать за свой профессионализм. Медики страны сработали оперативно и профессионально, спасли ему жизнь. Люди, которые спасли человеку жизнь, не должны страдать за свой профессионализм. Никакой срочной необходимости для перевода больного не было, ну и прочее, прочее. Ну, вы же видите, что... Отравление Навального, в конце концов, такой же индикатор, как и многие другие события. То есть, вот, вот этот Рошаль высветился. Мне он давно говорил, что он козел, да? То есть, все удивляли. Как же так? Он такой авторитет. И кто его сделал авторитет? СМИ его сделали авторитет. В чем его авторитет? В том, что он детей лечит. Ну, полно детских врачей. Но он лезет туда, куда ему не стоит лезть. Путина защищать лезет, да? Вот это вот совершенно чудовищное дело. Любой нормальный человек высказался бы очень э -э негативно. Очень негативно высказался бы. Ну, видите, это не про путинских. То есть, сразу, как вот я говорю, как лахнул свою бумага, как индикатор. Раз, чик, все, сразу козел. Ясно, путинский козел. Рошаль уже давно переобулся. Почему переобулся? А он и был так обут. Вы просто не понимали этого. И многие так были обуты. Вот Почему-то почему хотелось верить, что они хорошие. Да они хорошие. Они сами по себе. Понимаете? Они хорошие для себя. Звук плохой. Пишут. А мало всего, что думает об отравлении. Хороший прикол. Вот... А Володин, если вы помните, назначил определенную комиссию, которая будет там разбираться, кто отравил Навального и прочее-прочее ну, от Думы. В эту комиссию, так как является членом Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а именно этот комитет занимается, вошел Андрей Луговой, тот, который отравил Литвиненко. Он теперь будет заниматься думским расследованием отравления Навального. Представляете, какая прелесть? Так. Звук супер пишет. А вот ветеран значит, службы внешней разведки какой-то Игорь Морозов сроду и не знал про такого, заявил о политической мотивации там, в расследовании ситуации с блогером Навальным и Навального назвал жертвой провокации спецслужб Запада. Но ну, это специально таких вот выкапывают, там, отряхивают из Нафталина таких Игорей Морозовых, чтобы они несли пургу для Ваты. Ваты очень любит всяких разведчиков, штирлицев и прочую мразь. Понимаете? То есть, ну, я не про того штирлица имею в виду, что, мразь, я их образно называю вот этих КГБшников, да, штирлицами, ну... Так условно. Это прикол такой. Вот. Потому что они, конечно, никакие не стируются. Так вот, эти Кренделя, ну, вернее, этот Крендель заявил, что спецслужбы Запада Навального отравили. Вопрос этому Крендель. Я понимаю, что он... зачем спецслужбам Запада травить Навального? Хоть одна причина должна быть. И еще. Вопрос этому же придурку, ну и чтобы вы подумали. Вот представьте, совершенно спокойно спецслужбы Запада могут отравить такого яркого человека, как Навальный, на территории России. Так куда же смотрит вся эта служба внешней разведки? Почему они не получили информацию, или у них нет Штирлицев, спецслужбы Запада? Куда смотрит контрразведка ФСБшная? Куда техническая разведка ФСБ смотрит? Почему они это не увидели, не узнали? Такой информации не было, а? Вопрос такой. Да потому что ни хера. Потому что за Навальным установлено КГБшниками наружное наблюдение, а не спецслужбами Запада. Потому что они контролировали каждый его шаг, прослушивали его телефон и так далее. Они же на него и покушались. Другой бы к нему близко просто не подошел. Ни один человек к нему не подошел бы близко. Без их контроля. То есть, вот этот черт со службы внешней разведки расписывается в полной бесполезности российских спецслужб. Вы понимаете? То есть, если эти российские спецслужбы не причастны к отравлению Навального, а причастны какие-то западные, тогда нахер это российские спецслужбы, если они ничего не могут. Да? А если они причастны то они еще более нахер, то есть в любом случае это аксиома, спецслужбы не нужны, спецслужбы опасны, они либо ничего не видят, либо сами делают зло. Так, Они упирают на то, что госдеповицы из нее делают сакральную жертву, для них это типа немцов 2.0. А им это зачем? Ну, у них есть немцов, а один, зачем им два немцова? Ну, будет два, 20 немцов. Нафига? Зачем? Навальный как раз свободному миру нужен для того, чтобы организовывать протест в России. Да? Что есть вот некий лидер протеста и так далее. А Путин, конечно, просто охерел. Вы же понимаете, что это от безнаказанности. Это вот еще один ответ вашим ватникам, почему власть должна быть сменяемой. Но если Путин знал, что в следующем году он оставит пост президента и придет новый и может раскопать все старые дела, включая и отравление там Литвиненко, Навального, Скорепаля, кто-нибудь бы стал это делать? Конечно, нет. Только власть, которая несменяема, может... На рассчитывать на безнаказанность, совершать преступление и рассчитывать на безнаказанность. Так, Мальцев воскресенье 30-го восьмого Луки день рождения 66 лет, а коли 31.08 16 лет. Что пожелаешь им? Ну как все я обняться идти нахуй? Оставить Белоруссию. Я думаю, что им лучше, лучше всего. То есть я могу им пожелать здоровья, чтобы они могли это делать быстро, идти, и не просто идти, а ломиться. То есть у них сейчас остается э, последний шанс. Последний шанс остается. Слава, они наркотой заняты были. Про, про спецслужбы, да прекратите. Конечно, они заняты наркотой, но половина спецслужб занимается Навальным. чем мы не знаем, что ли? Они занимаются оппозиционерами. Что неусыпное наружные наблюдения, Что постоянная прослушка. Что мы это не знаем. И кто может в таких условиях отравить. Ну, только они сами и могут. Больше никто. Кто убил. Вы и убились. Что тут. Блядь, это? Больше некому. Ему стало легче. Симптомы отравления проходит Очень хорошо. Это очень хорошо. Что же ты сбежал и прячешься, как крыса? Вопросительный знак надо ставить, если это вопрос мне. Я э, не прячусь, как крыса. Я скрываюсь. Как человек, которого разыскивает Путин как террорист. Да? Скрылся от путинского правосудия. И скрылся от того, чтобы меня также отравили и убили. Потому что я, у меня расчет на то, что я буду бороться и смогу победить. Если бы эти придурки мне предложили открытую борьбу, я бы с удовольствием открыто боролся. Но я не хочу бороться таким образом, что я буду сидеть в тюрьме. Сейчас у меня руки развязаны. Я могу делать все, что угодно. И я делаю все, что угодно. Понимаешь, Виктор чемпион. Блядь, какой закомплексованный ублюдок. Чемпион. Кого ты чемпион? Среди ублюдков ты чемпион. Мразь. Даже банить не буду. Даже банить не буду тебя, понимаешь? Недостойно. Так. Крыс прячется в бункере, это точно. Килковский сказал, что дал команду не Путину. Я вполне допускаю, что дал команду не Путин на отравление Навального. Но я допускаю, что это был Пригожин или Бортников. И у Путина много и официальных служб, и неофициальных служб. Но я знаю железно, что этот вопрос с ним согласовывался. Вячеслав, озвучить прошу. Только рабам нужен лидер, а холопам... Нужно указать путь, а свободный человек сам для себя станет лидером лично. Мои лидеры это родители племянники. Мысль о их будущем мой лидер. Очень хорошо. вы молодец. Так что чемпион куда-то ушел. Куда чемпион-то делся? Я думал, он еще что-нибудь напишет. Чемпион пишет среди говна. Точно так. И Белковский, Алкаш, он говорит то, что ему приказали. Да не говорит он то, что ему приказали. Он говорит, во-первых, умные и правильные вещи и анализирует. А во-вторых, под тем углом зрения, под которым выгодно ему. Точно так же делаю я. Я говорю тоже под тем углом зрения, который выгоден для меня. Что для меня выгодно? Победа над Путиным. Ну, для Белковского что-то другое. Но это вы у него уже спросите. А для меня революция в России, победа над Путиным. И все, что я делаю, конечно, я делаю под этим углом зрения. Белковский делает под своим... Так. Крыса прячется в пункере. Пункер. Пункер, да, хороший. В детском саду молодчина ребенка заперли в туалете на весь день за фразу Лукашенко в автозак. Представляете, какая прелесть? То есть детей пытаются таким образом политмотивировать. Ну, а сыну, я думаю, что даже сейчас в состоянии разобраться с этими детсадовскими гестаповцами. Уже сейчас люди вполне могут с ними разобраться. Даже для этого свергать Лукашенко не надо. Сегодня на стриме у Семена Скрипицкого картинка, которая пишет про всех. Да был спор, кто такой Мальцев. Отставили вас и послали всех троллей на юг. Спасибо большое. Это очень важно. Это очень важно биться. да, Потому что такие, как Мальцев, Навальный, это, в общем-то, знамя. На самом деле, это не лидеры. Вы понимаете, в интернете, сейчас в информационном мире роль лидеров уничтожена. Они некие знамена. Вот эта битва за знамя, это очень важная битва. Очень важная. Но это не битва за лидера. Слава, держи себя в руках. Нужно понимать невежность некоторых комментаторов. Доводить до них правду буквально по буквам. Думаю, это принесет больше пользы. Не обязательно. Я не думаю, что каким-то невежественным людям что-то нужно объяснять. Вот Представьте, сколько вы времени потратите на то, чтобы одному невежественному человеку что-то объяснить. А зачем? Сама история, сама жизнь ему объяснит, когда все начнется. Да? Поэтому за это время вы можете сагитировать гораздо больше умных людей. Но по какой-то причине боящихся там или там, не принявших решений, да, вы сможете их убедить. Не надо с мертвыми общаться, да, как Христос говорил. да, Оставьте мертвецам хоронить своих мертвецов. Надо идти живыми, не нужны вам мертвецы. Так и нужно их провозглашать. Что это мертвецы? Все. Ну, там сами они когда-нибудь воскреснут из мертвых, когда все случится. Машины есть, ездил бы к Навальному, поплакался бы Артур Брюквин. Артур Брюквин, это ты мне что ли, пишешь? О чем плакаться? Куда куда съели Навальный лежит в больнице под системой в коме, кто-то должен приехать на машине и плакаться. Представляете, что в башки вы тут дурак, а? блять, удивительные долбоебы. А -а -а. Так. Гаврила Смертвым общался, Гаврила Некромантом был, да В Минске снова массовое задержание протестующих Вот хочу видео показать, но это не относится к задержаниям Там что задержание-то вы всякие видели, тут никого не удивишь Вот это вот интересно, видите, старый-старый вертолет Ми-2 польского производства Летает и таскает флаг там ну, чтобы люди не забывали, вот видите, какой какой в Белоруссии флаг. Вот такой. Ага. Забань пидора. Какого пидора забанить? Вы скажите, он так и идет под ником пидор? пидор под ником пидор идет. Лукашенко заявил о скором окончании вакханалии в Беларуси, а там была вакханалия, я что-то не обратил внимания, что в чем башки у этого Лукашенко. Там была революция и она не закончится, закончится она только гибелью Лукашенко. Слава, хорош отвлекаться на долбоебов, так весело, что-то. Лукашенко прокомментировал заявление Путина о резерве силовиков для Минска. Вы вчера слышали заявление нашего соседа, моего хорошего друга. Это же, не потому, что россияне хотят защ... Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если прозеваем, ну и прочее, прочее. Предатели. Вот это предатель, понимаете Изменник родины да? Белоруссия свободная? Свободная да? Белорусский народ Носитель суверенитета Носитель какой-то Лукашенко Не пойми кто, бывший президент Договаривается С узурпировавшим власть В соседней стране диктатором По поводу того, что вот тот должен Подавлять народ Это очень важно Это вот трибунал Стопроцентный трибунал, это изменник Родини, его за это надо повесить, обязательно. Вот только за это, больше даже, предположим, он никого не убил, хотя видите, сколько людей было убито и пропало без вести. Он изменник, он сливает суверенитет Белоруссии. Лукашенко сливает суверенитет Белоруссии. Так... Так. В Минске стартовал велопробег сторонников Лукашенко, в нем участвует около 40 человек. Ну, я посмотрел видео, не ставлю, даже вам пока там нет 40 человек. Ну, кроме всего прочего, туда какой-то журналист из «Коммерсанта» прислан этот, вот помните, с большой башкой такой, который э, все про Путина, книжки писал и всякие интервью с ним делал. Там. Ну, президентского пула журналист. Его специально, чтобы он осветил, делал пробег там, из 20 инвалидов. Очень смешно. Так... Слава, какое время года самое благоприятное для революции? Ну, как какое? Вы, вы же сами знаете. Любое. Любое. Революции происходили в любое время года. И в очень холодные дни, и в очень теплые. Поэтому любое время годится. Но для того, чтобы победить. Так, российские разведчики отработали штурм здания в Белоруссии, представляете, как прелестно, это какой-то международный конкурс «Полярная звезда», охренеть не встать, вот такой конкурс, представляете, то есть пригнали каких-то чертей, они там захватывали здание. какие-то десантники в Бресте захватывали здания, и все это... Международный конкурс Оказывается Вот оно как Сейчас они проводят Оказывается конкурсы проводят Международные, военные В Беларуси Очень хорошо То есть уже Есть там Тот контингент, который будет захватывать здание отбивать эти здания у народа, то есть воевать с народом Беларуси. И этих военных позвал никто иной, как Лукашенко, то есть предатель, изменник. Так, так. Я ответ на ваш вопрос Кто был лидером революции во Франции? Народ, все правильно При этом обратите внимание Тогда не было никаких э, Компьютеров, интернетов Газеты даже э, Могли купить только богатые люди да, Чтобы каждый день платить За эту бумажку Она денег стоила А у бедных даже на хлеб не было денег Помните, порекомендовали кушать пирожные Если у них нет хлеба Вот они и рекомендации услышали Сможет ли Лукашенко повторить судьбу афганского Амина в семьдесят году? Уж очередь сценарий похож, конечно, повторит. Лукашенко обязательно повторит этот сценарий. Вы понимаете, ни в одном сценарии, вот давайте говорить откровенно, есть сценарий у Сидзенпина. есть, конечно, есть. Есть сценарий у Европы, есть, конечно, есть. У Америки есть сценарий. У олигархов Украины даже есть свой сценарий относительно Белоруссии. И у Путина есть сценарий относительно Белоруссии. Так в каком сценарии есть Лукашенко? Ни в каком. Ни в одном сценарии нет Лукашенко. Ни в одном, понимаете? Поэтому его и не будет. И он обязательно повторит судьбу Амина. Его прибьют, как те люди, которые... Ну, так скажем, ну, я рассказываю рассказанное, да, я просто знавал нескольких человек, которые э, захватывали э, Амина, резиденцию Амина. Так вот, они утверждали совершенно точно, что два охранника у Амина были русские. У одного, как, когда э, погиб он, бросили гранату, на предплечье э, был, была наколка ВДВ, ДМБ, там что-то такое. Это, ну я рассказываю рассказное вам. Так что и вполне допускаю, что и с Лукашенко может такое случиться, и охранников тоже найдут, в которых будет там ДМБ какой нибудь написано. Так. И... Кисков объяснил создание резерва силовиков для помощи Белоруссии. Он состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости могут воспрепятствовать экстремистским действиям в Беларуси. Экстремистским действиям? Он что вообще говорит? Охренеть. Какие экстремистские действия? Они могут препятствовать только войне, там, внешнему вторжению. С какой стати они, там каких-то экстремистов будут, белорусских, усмирять. Собственно, в исполнении тех обязательств, которые прописаны для России в двух договорах. Это договор о коллективной безопасности, договора о союзном государстве. Я не могу вам сказать, я ничего не могу сказать про вооружение. Численность – достаточное разумное количество. То есть ничего он не может сказать, потому что... Наверняка этот вопрос даже с ним и не обсуждался Более того, я думаю, что обсуждался вопрос о введении боеспособных каких-то соединений в Белоруссию да, Которые воевали там на Донбассе, еще где-то Я думаю, что Пригожинских злодеев и так далее Поскольку в России очень мало боеспособных войск вы же должны понимать это и когда они войдут в Белоруссию в Россию мы должны поднять восстание обязательно поднять восстание где только можно для чего? для того, чтобы спасти народ Белоруссии, во-первых это наша прямая задача, братский народ мы должны безусловно сражаться за него и оттянуть все путинские силы чтобы Путин зассал Россия должна подняться как только он туда введет войска то этих боеспособных частей в России станет гораздо меньше и можно будет легко подняться на Кавказе я призываю Кавказ к этому обязательно следите на пульсе, держите не прозевайте момент Хабаровск призываю, всех остальных как только Путин ведет своих поганцев туда все, начинаем так По словам Путина, пытается объективно оценивать ситуацию, сложившуюся в Республике Беларусь. Представляете, то есть, это он, помните, сказал, объективно так он оценивал. Сейчас я вам прям процитирую, где он там, блин, потерял я цитату Путина, где он сказал, что очень-очень хорошо... То есть мягко Лукашенко обходится с народом, да, что полиции там, ну, полиция. Ну, в смысле, сейчас, блин, где же? Не найду цитату. В общем, удовлетворен, Путин удовлетворен работой там лукашенковской милиции и всеми остальными. Все, все очень хорошо там. Не жестко. И следующие тебя отравят и обвинят в этом Путина, блядь, с головой у человека. Если меня кто-то отравит, то это будут путинские подонки. Больше, больше некому меня отравить, понимаешь? Зачем? Зачем кому-то меня отравить, чтобы сказать, что Путин козел? Кто в мире, скажите, не знает, что Путин козел? Зачем еще раз говорить, что Путин козел? Можно сколько угодно раз говорить. Для этого не надо травить Мальцева, понимаете, спецслужбам каким-то западным. Нахера им нужен. Так. И... А, вот. Да-да-да. Вот, российский лидер отметил, что их действия, то есть силовиков в Беларуси, несмотря ни на что, можно считать сдержанными. Вы знаете, какая гнида этот Путин? Там люди погибли, там люди пропали без вести, творится беспредел, а это сдержанные действия. Представляете, на какие действия он рассчитывает в России? И нам тоже не, не надо никого жалеть, понимаете? Они не собираются никого из нас жалеть, эти подонки. Лавров сообщил, что Россия неизменно поддерживает белорусский народ. Это поддержание белорусского народа, борьба с экстремизмом, так называемым. Да? А кто эти экстремисты? Это рабочие, которые бастуют на заводах. да, Это селяне, которые тоже поднялись. Это все люди, это интеллигенция, это все экстремисты. Понимаете, вот какой народ собирается Лавров защищать? Народ поддерживать, как он собирается Штыками он собирается поддерживать Как в том, помните, хождение по мукам Толстого Я уколю, а он мягкий, да, вот Поддержали Белорусский рубль пробил дно, ну, как я вам, собственно, и говорил После заявления Лукашенко о скупающих валюту негодяях да, то есть негодяи какие-то понимают, что э, зайчику этого песец И искупают валюту Я думаю, что сейчас путинцы немножко денег будут подбрасывать Я говорю, все эти моменты можно очень легко спрогнозировать Очень легко спрогнозировать и поиграть на Форексе Для тех, кто слушает Мальцева и любит играть Ну, Наверное... Э, на следующей неделе, но ну, надо посмотреть и, и спрогнозировать, что будет. Вячеслав, как поступить на выбор в сентябре, ходить, не ходить из за кого лучше? Да хрен ее знает. Я, честно говоря, про выборы в сентябре вообще не думал. Но как повод, можно это использовать для БУЗы, для определенных восстаний. Давайте посмотрим. Лукашенко предложил перенаправить торговые потоки с портов Литвы. Ну, понятно. Интересно, порты Литвы. Это он имеет в виду Клапицкий порт. Да, какие еще в Литве? В Литве есть порты. Не, ну вполне там, может быть, на э, Немане еще есть э, какие-то микропорты. Но ну, главный это Клапецкий порт, и до Беларуси не очень далеко. Поэтому какие варианты есть у Лукашенко? Использовать Польшу? Нет, Польша его нахер пошлет. Использовать Литву? Нет, тоже. Значит, есть вариант использовать порты России. То есть, а как? Калининградский нельзя использовать, потому что Калининград не имеет границ с Белоруссией. Значит, придется использовать питерский порт. Представляете, сколько от Питера до Беларуси? Это охренейшее ехать. То есть, любой товар будет кратно дороже. Молодец. Так... Экс-глава Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич заявил, что единственным государственным языком республики должен быть белорусский. И вопрос такой вот этому Шушкевичу хотелось бы, вот прям глядя в глаза, сказать «нахуя ты это говоришь? Зачем?» Но этого же никогда не случится. Предположим, предположим, вот сейчас победили бы Лукашенко и уже не было. И ты это бы заявил. Это была бы твоя точка зрения. И все равно бы ничего не получилось. Какой там единственный язык, когда бы 90% белорусов не говорит по-белорусски, говорит по-русски. Понятно, да? Зачем ты это говоришь? Ты говоришь, когда сейчас Лукашенко у власти, и это... То, что ты говоришь, поддерживает его в этой власти, безусловно. То есть, говорят, видите, вот не будет Лукашенко, всех заставят говорить по-белорусски. Представляете, какой мудик у меня. Сейчас нужно что угодно делать, чтобы не стимулировать ватников. И более того, чтобы не стимулировать ватников в России, потому что эти ватники, они там готовы убиваться и так далее. Подкидывают абсолютную херню, абсолютную херню подкидывают, да? Зачем? Затем, чтобы возбудить людей, возмутить людей. То есть, ради красного словца не пожалеет отца. Удивляют меня такие люди. Это абсолютно безответственно. Просто абсолютно безответственно. Жуть. Еще кого-то там провокаторами называют. Вот эта провокация, блядь, экстра класса вообще. Глава МИД Украины сообщила о приостановке всех контактов с Белоруссией. Ну, имеется в виду, кроме въезда белорусов на территории Украины, да, кроме всего прочего и Польша открыла въезд для пострадавших от репрессий, и они без визы могут заехать на территорию Польши, там открыты госпитали и так далее, то есть это очень хорошо. Занислав, как думаете, войдет ли путинский период в историю, как черная страница, а в теории появится термин путинизм? Ну, путинизм, изм это идеология. Путинизм как отсутствие идеологии. Идеология без идеологии. Да, да, вполне, я допускаю, что появится такой термин. И как черная страница уже вошло. А разве это не история? Два периода, 20 лет. То, что 10 лет назад было, вот раз не история. Разве это не черное? Абсолютно черное. Вячеслав Вячеславович, обратите внимание, что Милов заявил, что Навальный перебрал с антидепрессантами. Я этого не слышал. Вообще, что это такое интересно. Я после эфира посмотрю. Пока не могу комментировать. Пока сам не услышал и не узнал. Суд заочно арестовал три же проголосовавшую по поправкам в Конституцию. Но ну, это э, дама э, с... Э, Израиля, да, которая Юлия Илинская, которая показала, что, чего действительно стоит это путинское голосование, что яйца выйдено, ну, не стоит, поскольку она приехала, пришла в Тель-Авиве в посольство, взяла бюллетень проголосовала, потом поехала в консульство, там взяла бюллетень проголосовала, а потом еще проголосовала по электронке и все это продемонстрировал, то есть продемонстрировал, что это говно, а не голосование. Молодец, Надо ей в ноги поклониться, сказать, какая ты молодец, это, В общем-то, показало, показало цену, то есть абсолютно ничтожную цену этого голосования. Они тоже это оценили, как и мы. То есть мы поаплодировали, а эти, видите, возбудили уголовное дело и заочно арестовали. За что арестовали? Потрясающая ситуация. Просто потрясающая ситуация. То есть она совершила зло, зловещее преступление на крыше. Да? И более того, под эту муху за то, что она вскрыла фуфло вот это, да, возбудили дело и Марат Гельман, который проживает в Черногории, вдруг обнаружил, что он, оказывается, проживает в Москве с... Вот, Юлии Илинской, да, то есть к нему пришли с обыском на московскую квартиру, он об этом узнал, и провели в связи с тем, что он проживает, оказывается, не с женой своя, а с Юлией Илинской. Ну, там, слава богу, ничего не нашли. Побрать микрофон. Путинщина. Это не мило, говорила Милонов. Ну, видите, да. Я тоже подумал, что навряд ли. Мальцев за необъективное обсирание Лукашенко. Поддерживаем. Кого ты поддерживаешь? Иди туда, где там Лукашенко поддерживает, придурок. Лукашенко. Необъективное обсирание. Я его еще и не трогал, чтобы обсирать. Объективное. Дик, диктатор полоумный у власти находится тысячу лет уже и не хочет уходить. Это не объективное обсирание. Вячеслав Милов ничего такого не говорил, это тролль. Хорошо, я понял. Я и как бы и понял, что это троллинг такой. Так. В Воронеже муниципального депутата оштрафовали за пластиковый стаканчик с надписью «Фургал». Представляете? То есть 15 тысяч за то, что со стаканчиком. Депутат Семилукинского районного совета Нина Беляева со стаканчиком ходила, и это, оказывается, пикет не этот... Не зарегистрированные и так далее То есть такие абсурдные составы появились а Составы правонарушений, составы преступлений Такие, от которых нет никому вреда никакого И никто вообще это не замечает, кроме тех, кто возбуждает такие дела Административные, уголовные Деяки Слава, каковы шансы на военизированного конфликт в случае вторжения Пудинга в Беларусь? Стопроцентные. Если вооруженное вторжение произойдет, там будет война стопроцентная. Она может быть по-разному развиваться. Да, там может быть партизанская война, какая угодно, могут какие-то э, быть, так сказать, отдельные столкновения. Может быть, целые города будут удерживать повстанцы. Но что будет, это 100%. Потому что народ Беларуси ощутил себя уже, так сказать, властелином своей жизни. Журналисту Френкелю разбили окна машины и прокололи колеса. Это тому парню, которому, помните, руку сломали. Никак они не успокоятся. Я могу предупредить его, и чтобы понимание было, но окна разбить могли и пригожинские какие-нибудь хулиганы. А да? вообще колоть колеса – это метод спецслужб. Это метод спецслужб, когда за вами устанавливаются наружные наблюдения, и вы как-то очень резво себя ведете, то, как правило, колют колеса. У наружников это называется прикрепить к месту. То есть, для чего прикрепляют к месту? Ну, понятно, у машины проколоты колеса. Человек будет сейчас мучиться, накачивать эти колеса. Наружники либо могут отдохнуть, либо могут вызвать поддержку, чтобы вас задержали. Они сами не могут задерживаться, они не могут рассекречиваться и так далее. Это я не про Фрэнкеля говорю, а вообще, в принципе. Да? То есть, если вы занимаетесь политической деятельностью, увидели, что у вашей машины проколоты колеса, вот только что были накачаны, а теперь проколоты, то я вам рекомендую ломиться просто, понимаете? Потому что вас привязали к месту. Для чего-то вы здесь должны быть. Вот, может быть, несанкционированный санкционированный обыск а квартиры вашей проходит. Может, еще что-то происходит. То есть, что-то они делают. А или просто они отдыхают, им все надоело, они отдыхают. В любом случае, вы как бы должны сработать на опережение ну самый хороший вариант, да, ну то есть вы проанализировать для чего это сделали, должны, да, то есть если у вас кто-то в квартире, да, чтобы туда никто не зашел без вас, или там да, в офисе и так далее. И если это просто с вами так поиграли, то поиграйте с ними тоже. Я в таких случаях как поступал, я приезжал на лодочную базу, оставлял машину, брал катер. Да. И уезжал на ней. ну Я просто переезжал на другую базу. Причем я э, узнал об этом случайно. да Я как-то случайно так сделал. И мне потом передают там, через Наук Рензель, который э, был агентом. Я знал, что он ФСБшный агент. И он мне говорит, слушай, они просят больше так не делать. Они три дня просидели, ждали, когда катер вернется. А ты, оказывается, на другую базу уехал, поставил его и сленял вот Поэтому... Очень внимательно смотрите, когда у машин проколот колеса. Ну вот с разбитым стеклом это э, какой-то акт э, такого отчаяния, да, там кто-то очень сильно гневается. Такие вот. Слава, почему США не ведут войска в Беларусь, закончили бы с режимом диктатора за пару дней? А зачем им? Они, вы что думаете, если Трамп говорит, что он не знает, где находится Прибалтика и ни в коем случае не собирается воевать там из-за Прибалтийских республик, то что такое для него Беларусь? Так. Спрашивает, Мальцев, ты нацик или нет? Ну, вот в таком понимании, конечно, не нацик, поскольку нацики это нацисты, да? И если вы говорите о национализме, то весь мой национализм умещается в одном слове, только в одном: народовластие. С этой стороны, я, конечно, приверженец национальной идеи. И считаю, что народ хозяин своей жизни. Так что что такое национализм? А? это идеи то есть идеология доминирования наций то есть народа вот что такое национализм Что такое нацизм да? нацизм это одна из разновидностей фашизма идеология, Доминирование национального государства. Разницу чувствуете между идеологией доминирования нации, народа и национального государства. Разница огромная. Так. И уголовное дело возбудили в отношении жителя Читы, прикурившего от церковной свечи, 18-летний какой-то юноша прикурил от церковной свечи и возбудили уголовное дело по части второй статьи 40, 148, публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления чувств верующих в местах предназначенных для религиозных обрядов и церемоний. Какая хрень, а? Какая хрень вообще? В чем общественная опасность деяния? Ну, пришел какой-то придурок, ну, прикурил от свечки, ну, ему указали на дверь, сказали, слыши, иди, и все. Ну, он ушел. В чем общественная опасность? Какие общественно опасные последствия наступили? Что эти верующие прям так теперь испереживались из-за того, что он прикурил от свечки. Прям сильно они испереживались. Вот интересно, после этих действий они будут освещать церковь? Вот я бы адвокату посоветовал, который будет. Если произвели они после этих действий освещение церкви очередной, ну тогда да, значит, как-то их чувства были ущемлены. А если ничего подобного не было, а ничего подобного не будет 100%, то нахер надо всех посылать. Фу, жуть. То есть вот он что-то там почувствовал, что его там обидели, блядь. А, а тот, кто его обидел, потому что он почувствовал, должен сидеть. Представляете? А если он не почувствовал? Если его не оскорбили? Вот они берут людей и говорят, вот он вас оскорбил. Нет, не оскорбил. Все, что? Вот представляете, субъективный фактор. Причем никакого отношения к Вине этого не имеет. Абсолютно никакого отношения. Это формируется в голове у каких-то людей. Жуть. Просто жуть какая-то. Причла по свержению лука приедет в Россию жить ни в коем случае. Если луку сверкнут, он никогда в России не приедет жить. Он ж не сумасшедший. Поехали в Китай. Глава МВД подписал приказ, уточняющий, в каких случаях полиция может сбивать дроны То есть утвердить порядок принятия решения о пресечении нахождения бесплодных воздушных судов воздушном пространстве в цели защиты жизни, здоровья и имущества граждан Над местами проведения публичных мероприятий, чтобы то есть, дронов не могли снимать Какая действительно толпа и прочее, прочее. То Они граждан защищают эти ублюдки Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу вот этой башкирской содовой компании То есть, оказывается, ведомство пришло к выводу, что приватизация компании была проведена помимо воли России Это Как же так? Компанию приватизировали, а Россия даже и не знала об этом А кто документ все подписывал? Представляете, какая прелесть. Я же вам сказал, что компанию Путин отожмет. Он увидел нихера себе, там содовые компании бабки зарабатывает. И этим скажут протестующим, что все нормально. Видите, как, как здорово победили врагов. Потом, правда, этот заповедник вскроют и будут разрабатывать, но за этим уже будет стоять Вова Путин. Сборная микрозаймы для сбора детей в школу вырос до 80%. Представляете, какая прелесть. Ну что ж, все улучшается. Все улучшается. У людей денег нет вообще. То есть, чтобы собрать ребенка в школу, нужно брать микрозайм, где все эти проценты увеличились и прочее. Треть россиян в пандемию перестали платить за ЖКХ. Вообще надо было перестать платить всем. За ЖКХ было бы очень правильно. Ну, перестали платить, там же денег нет. У людей нет денег, тупо. Поэтому они не платят за ЖКХ, поэтому они, чтобы ребенка отправить в школу, берут кредиты и прочее. Вячеслав, дайте, пожалуйста, оценку Шевченко. Чтобы дать оценку Шевченко, нужно какой-то материал прочитать, посмотреть. На это нужно потратить время. Я хочу вам задать вопрос. Мне это зачем? Мне зачем давать оценку Шевченко? От Шевченко что-то зависит в этом мире, в объективной реальности? Абсолютно ничего. Поэтому мне неинтересно заниматься исследованиями деятельности Шевченко. Я исследую деятельность Путина. Я исследую деятельность Лукашенко в настоящий момент. Других политиков, которые определяют судьбы народов. Да, к сожалению. Когда побреешься? Даже, даже вы хотите, чтобы я вам сказал, что случится революция. И после революции я обязательно побреюсь. Не знаю. Не думал об этом. Жители российского города обязали платить за дождь и снег. Жители ворожи стали получать новые квитанции ЖКХ. Там, значит, за дождь и за снег. Ну, это классика. То есть в ливневую канализацию собирают обычно по метражу. Если кто-то не знал, то все платите уже. Всегда платили. Славик Шевченко тебя засирал, пиздец Представляете, а я даже этого не слышал Представляете, самое, самое жуткое Самое жуткое, что для вот, Кто-то кого-то засирает А он даже и не слышит И не знает об этом Вообще похер Федеральная налоговая служба сообщила о 130 миллиардах выведенных из тени доходов самозанятых. Ну, теперь их обложат налогом и аж курят, представляете, 130 миллиардов. Какая прелесть. Непонятно, только самозанятым зачем это нужно. Или они верят режиму. Из-за сокращения улова красная икра подорожает на 20-60%. Помните, в прошлом году а, и, и был огромный улов, огромный улов, и Путина удалась. И Вова Путин в связи с этим сказал, что ни в коем случае снижать цену на икру нельзя. Спрашиваю, почему икру выкидывают? Он говорит, потому что нельзя снижать цену. Можете себе представить? А сейчас она повысится Потому что не удалась Потому что лососевых мало То есть тогда наловили и выбросили и Эту икру выбросили То есть она Из нее не родились Другие рыбы да, И она пошла вся в никуда Вот это называется Хищническое использование природы Когда не на благо человека идет А на благо вот Отдельных путинских кренделей которые на этом зарабатывают бабки российская пятиэтажка проросла грибами из-за сырости в Омске ведь опять много информации про Омск как так бывает да что-то случилось вот навальный прилетел в бессознательном состоянии в Омскую больницу и очень много Информации пошло про Омск, как-то привлек внимание. Пенсионерка выпала из окна многоэтажки в Чите. Видео есть, но там явно самоубийство. И огромное количество пенсионеров кончает жизнь самоубийством в России, потому что абсолютная безысходность. Я, например, не слышал о большом количестве пенсионеров-самоубийц в Европе. Они радуются жизни, у них все хорошо. Так, подростки сбросили на девушку коктейль Молотова в Краснодаре. Чуть не попали в нее. То есть нужно идти все время посматривать. Я вам говорил несколько, помните, недель назад, что нужно ходить в касках. Сейчас это повально идет, что-то скидывают сверху на башку. Ленин был гриб, Омск есть гриб. Да, прикольно. Российская семья жила с трупом ради пенсии. Это в столичном районе отрадная. Ну, бабушка померла, они ее оставили там дома, чтобы пенсию получать. Молодцы. Неправда, Шевченко, смотрю, всегда ничего плохого никогда вас не говорил. Спасибо. Да это тролли резвятся. Я говорю, ну я не знаю. Плохой, хороший, я, я не слышу. В Ярославской области нашли тело э, члена экипажа перевернувшейся боржи, вообще удивительно, я посмотрел видео, э, перевернулся перевернул сухогруз, здоровый сухогруз, как он, он плоскодонный, там что в Рыбинском водохранилище может быть такая волна, чтобы перевернуть такой сухогруз, очень странно. И я так понял, что пять членов экипажа спасли, один труп нашли и один пропавший без вести. Мы будем ждать результатов. Спасатели нашли тела троих утонувших при опрокидывании лодки в Дагестане. Очень много людей тонет. И вот хотел видео показать, Вот жаль не та яхта сгорела, пожар яхты... 50 на лазурном берегу. Вот видите, как выглядит. Ну не та яхта, тут на лазурном берегу огромное количество яхт, которым самое время так вот загорется. Я так понял, ну, вот, каким-то казахским, что ли. Миллионерам принадлежала она. Завораживающее зрелище, конечно. На Шпицбергене белый медведь убил человека. Да, медведь застрелен. Ну Сейчас очень много будет таких случаев и не только на Шпицбергене и весь север России будет подвергаться нападениям белых медведей, потому что лед не скоро установится, потепление идет и жрать им что-то нужно будет, они будут выходить к людям, рыться в помойках, но ну, они сейчас это делают. Ну а соответственно периодически не с целью пропитания будут нападать на людей. Нет, просто когда они постоянно рядом, в конце концов, возникают конфликты. Слава выходит, любой, обхваливший вас этот друг, а любой покритиковавший враг. Почему друг и враг? У меня нет таких. Категории к тем, кто меня критикует или хвалит Враги и друзья Несколько Более, так сказать Серьезная планка Конечно, некоторые критики Являются врагами Безусловно Но они скорее враги, чем друзья Я воспринимаю их как врагов Тех, кто меня критикует Безусловно Я их не воспринимаю как друзей я вот, видите, такой немудрый, да, вот древние мудрецы говорили, что вот враги там, они как-то делают нас лучше, потому что они там нам путь указывают. Я как-то, знаете, проще. Для меня враг это враг, все. Эх. Нужно правление страной президентом или коллегиально? Вячеслав, ваше мнение, мое мнение ясное. Страной должен править народ. Народ должен править страной. В государстве должно быть народовластие. То есть для меня это совершенно очевидно. Вот в Петербурге установлена причина гибели метростройцев в июне 2020 года. Используют технические устройства с истекшим сроком эксплуатации. Прикольно. Российских полицейских осудили за пытки инвалида или к страшойкерам. это в республике Саха осудили, ну вот такие названия читаешь и уже охреневаешь, то есть вот в республике Саха вынесен приговор бывшему начальнику отдела полиции по Усть-Майскому району Валерию Александрову и бывшему оперу полномочному Сергею куту Судовому, который пытали инвалиды электрошокером Требую сознаться в преступлении Замечательные такие ребята Когда спрашивают И говорят, что Навального там не могли отравить Но если вот в простой ментовке Да, там такие-таки таки работают злодеи Представляете, те, которые повыше Да ничего хочешь, могут сделать Так Российский следователь взялся вести дело изнасилованной и убитой им же школьницы в Иркутской области. Следователь, который убил еще в семнадцатом году девятиклассницу с каким-то своим другом, вот он вел это уголовное дело. Какая прелесть! Ведь какие полицаи, там следователи и прочие, то есть одни маньяки туда идут. В... Жительница города Верхняя Пыжма Свердловской области э Жестоко расправилась с родственником бывшего мужа То есть обвинили этого родственника в педофилии И там уж э извращались как хотели В результате человека убили Оказалось, что ничего он Никакой не педофил. Норвежец вывозил из России образцы волос девушек. Ну, Люди работают, люди собирают некую коллекцию ДНК. Это понятно совершенно, чтобы можно было иметь представление о том, кто в каких районах какие люди с, с каким ДНК же да, раньше помните, Всякие там, исследователи, ну, Миклух Маклай, в частности, какие-то другие ездили, и они хорошо рисовали, они зарисовывали там, как выглядят аборигены, брали образцы волос, прилепляли к книжицам, чтобы видно было, какие у них волосы. Сейчас более развито все это. Кроме всего прочего, я думаю, это пригодится и в создании будущих каких-то Средств влияния на людей. Так. Вячеслав, как думаете, амуновцами рождаются? Прикольный вопрос. Это риторический вопрос. На нее не надо отвечать. В США арестован россиянин, который собирался совершить кибератаку на завод Теслы. Представляете, некий Егор Крючков по подозрению в кибермошенничестве э, задержан. Да, то есть он э, какого-то, я так понимаю, украинца э, подговорил э, запустить вирус в систему Теслы и все это обрушить. Но в результате украинцы его сдал в ФБР и ФБР его взяли. Удивительно, да. Зачем ему это нужно было? Вот тоже вопрос. Ух, ух, зачем? Чуваку валить Теслу, платить какому-то украинцу денег, откуда он взял эти деньги и так далее. Странно. Посмотрим, кто за этим стоит. Но что-то у меня есть какие-то предположения. И связано это, конечно, не с электрическими машинами. Это связано с ко космическими успехами. Маска, и я думаю, что это такая ответочка вулу Путина, в том числе. ОМОНовцами умирают. Хорошо, видите, хороший ответ, достойный, 5 баллов. ОМОНовцами рождаются, ОМОНовцами умирают. Очень хорошо сказано, 5 баллов. А россияне задержали США по обвинению в мошенничестве, некий Александр Спицын задержан по прибытию в США, оказывается принимали на работу каких-то граждан США, высылали им поддельный чек, они этот чек обналичивали и присылали деньги обратно. Ну им там как-то это объясняли, а потом к ним вопросы возникали, поскольку чеки поддельные. Прикольно. Обвиняемый в шпионаже экс-спецназовец США заявил о сотрудничестве с российской разведкой. То есть он женат на жительнице э, уроженки Челябинска. Его там завербовали чуть ли не в 1996 году. И он работал и заявляет, что хотел... Я чувствовал себя мессией в отношении России. Представлял, что я собираюсь освободить ее... От репрессивного правительства, поэтому я был польщен, когда они обратились ко мне. Кроме того, я был обеспокоен тем, что могли сделать семьей моей жены что-то какая-то да. Чтобы освободить а, Россию от репрессивного правительства, он на это правительство работал. Синзабе покинул пост премьер-министра по состоянию здоровья, говорит, что его сердце разрывается в связи с тем, что он не закончил свои дела. Это очень важно, конечно, было закончить дела с, по крайней мере, э с курилами. Да. И в Кремле вы выразились сожаление в связи с тем, что значит, вот Синзабе э покинул. Э пост премьер-министра. Интересно, что они так сильно сожалеют. Вот давайте с вами еще поговорим по поводу того вопроса, который сегодня задали, по поводу несменяемости. Вот э -э, премьер Японии был у власти 8 лет. И совершенно спокойно может уйти на покой. Ну, приболел человек, да, и сваливает. Почему? Потому что он не рассчитывал на то, что власть его будет вечно. Он не рассчитывал на бесконтрольность. А, соответственно, не совершал преступлений, за которые э, будет нести наказание. Да? То есть, ему не за что отвечать. И ему поклонятся в ноги, его там напутствовать будет императором. Возможно, меч какой-нибудь подарит. Еще что-нибудь там будет. Медали ему дадут и прочее, прочее. Пенсию дадут. То есть, ему не нужно переживать, А вот какому то Лукашенко или Путину нужно переживать, куда они уйдут. Даже если они передадут свою власть каким-то чертям э, ненадолго, то все равно эти черти рано или поздно слетят и, к ним, и им предъявят претензии. Обязательно предъявят. Поэтому они держатся за свой этот стульчик, за это кресло, они держатся, потому что они держатся за свою жизнь. Они понимают, что как минимум они получат пожизненно Это как минимум А скорее всего, на кого посадят Поэтому всегда есть преимущество у сменяемой власти То есть, этому кренделю не надо держаться за свой пост Как черт за грешную душу Народу не надо переживать особенно Так... Ага. пишет Микада ну сейчас так не называют Микада это такой сакральный титул после войны второй мировой, у императора нет такого титула. тебя тральнули в Кремле Выразили сожаление, да, в Евросоюзе решили вести санкции против Турции. Ну, прежде всего, самые хорошие санкции было бы против Турции ⁇ это изгнание из НАТО, потому что Эрдоган еще очень здорово подставит НАТО. Так, напоминаю, что вы смотрите канал. Народовластия, программы «Плохие новости». Напоминаю, что у меня прямой эфир, что под видео есть строчки. Первая э, строчка там, сейчас я даже не знаю, ну одна из строчек для спонсоров. Это очень важно, э, чтобы вы были спонсорами и помогали каналу, потому что без этого очень трудно жить. Кроме всего прочего, есть строчка для партизан Мальцева. То есть, чтобы мы могли понимать, сколько нас есть строчка для волонтеров, и те люди, особенно которые хотят сейчас помогать в информационной борьбе в Белоруссии, подписывайтесь, заходите, будьте волонтерами, будете получать задания, и мы можем повлиять на ситуацию, это очень важно». Сейчас это очень важно, дать хотя бы народу Белоруссии свободу, да? Потом следом народ России пойдет. А если сейчас задавят белорусов, ну, будет все очень плохо. Так. Давайте прочитаем, что пишут в донатах. Так. Евгения, спасибо Евгению Купник Аркадий, спасибо Аркаша, Максим Петрович, Вячеслав, привет, спасибо за работу, Патреон что-то не пропускает, Сбербанковские карты, отклоняет платеж, все время, хотя делаю все по инструкции, донаты, хуже спонсорство будут, нет, не хуже, спасибо. Просто про спонсорство люди не забывают Потому что особенно думать не надо То есть там зарегистрировался и все А донаты, нужно какие-то действия предпринимать Виктор Павленков Небесная сотни Белоруссии пока остается безымянной Что известно о списках волонтеров Где интервью с родственниками Пора начинать следствие для ГАГи Ну, в общем-то, да Я думаю, что имеет смысл сейчас определенным людям которые э, умеют это делать. Я бы, вот, если бы был в Беларуси, мог бы быть в Беларуси, да, э, э, я бы этим занялся с удовольствием. То есть собрал бы список тех людей, которые пропали без вести, выяснил бы обстоятельства, при которых они пропали и так далее. Виталий из Б. здорово, дядя, слава, привет, партизан, удачи нам всем, привет. Привет, удачи. Андрея, в царстве Кощея зовёмся вообще. Спасибо, родной. Мы победим. Анна, умница и красавица. Спасибо, Андрей. Привет, здоровья, силы, удачи на семейные расходы. Надеюсь, что донат 29.07 до вас дошел, А то я в ответ от вас не услышал. Прошу прощения. 29.07. Ну, посмотрим, давайте там в понедельник или когда... Ну-ка, Очень хорошо. Вячеслав, привет из РБ. Среди сторонников Тихановских есть страх, что если она заявит то, что вы сказали, на нее заведут уголовное дело. Объяснить им, что их дело можно засунуть в жопу. Так, конечно. Если она заявит, какое уголовное дело, о чем вообще речь? Причем здесь они? Она объявляет себя президентом. Она действительно победила на выборах. Ничего больше не нужно. Кравцов Сергей, прошу принять мои скромные пожертвования. Виоля революцион. Спасибо. Иван, 87. Спасибо. Так. Да. Шехерезады. Слава, привет. Наш ежемесячный донат тебе и твоей семье. Очень обидно, что только маленькая только твоих подписчиков помогает деньгами делами. Остальные просто ленивые и сыкливые. Ну Не всегда так у них. У кого-то нет финансов. У кого-то каких-то других возможностей. Хотя любой может быть волонтером. Хотя любой может работать в интернете. Я продвигаю Идею того, что люди должны самоорганизовываться, это очень важно. Рохар, спасибо. Сергей Степанов, спасибо. Да, ну Херезады, спасибо, конечно. Сергей Степанов для семьи. Артем, спасибо. Алекс, для резистенс. Спасибо. Мистер. Мастер Ку. Я не понимаю, почему так много народ смотрит, так мало донатов. У нас что, сообщество нищебродов или все боятся? проявить свою сознательность. Человек ради вас работает. Спасибо. Ирина, хорошим людям, от хороших людей очень хорошо. Спасибо, Ирина. Макс, спасибо. Владимир Башкири. Спасибо за работу во благо свободы. Спасибо, дядя Стас, с уважением. Так, с большим уважением и я к вам. Олег из Калифорнии. Огромное спасибо. Фаза да Не вижу слова Дашин. А, Фаза Дашин. Спасибо. Поздравляю Анну с таким прекрасным мужем. Анна, вам очень повезло находиться рядом с Вячеславом. Ценю его. и Цените его и храните. Он уникальный человек. Это 456 Нам написал Человек с таким 456 С так чем ты меня поздравляет? С таким прекрасным мужем тебя поздравляет Ой, какой ты гордый сидишь Да, конечно, я прекрасный муж Помнишь, как в этом Дастин Хоффман в этом В Человек, дожди, я прекрасный mm. водитель. Помнишь, он говорит все время. Так что мне надо все время говорить, я прекрасный муж. Ты прекрасный а, муж. Оксана еще спасибо за эфир, Вячеслав, спасибо. Так. 123. Вячеслав, смотрю вас уже очень долго, лет пять. Вы бесспорный герой моего времени. Таких людей больше не встречал. Я вам очень благодарен за ваше терпение и сгибаемость и здравомыслие. Вместе мы победим. Спасибо огромное. Вот такие слова очень полезны. Вы даже не представляете, как они меня стимулируют, как поддерживают. Вот Аня улыбается, она знает. Про терпение особенно вы в кон попали. Ну да, я как-то не очень терпеливый. Это мне больше про терпение. Нетерпимый, часто Но ты стал намного более терпимый, чем раньше Раньше это вообще была беда Ну, не знаю Это хорошо, да, быть. Ну, в отношении меня, я имею в виду Нет, я... ну, так имеется в виду Терпение относительно вот тех событий Которые вокруг происходят Ну, здесь как раз наоборот Так, Это или это? это? Нет, не ага, Сейчас Посмотрим донат студии на колесах. Спасибо большое. Да, это очень важно. Серега Гордбор, спасибо. 28-го. На солярку от Сызрани. Егор, спасибо. Сариф на серебряную пулю не вслух. А. Спасибо большое. Спасибо. Андрей, спасибо. Джон Сеск. Еще двадцать что спасибо. Елена Альбас, на, на бензин. Спасибо. Я еще не читал. Вот эти. Да на каплю керосина очень хорошо. Сергей Шушенская немного на бензин. Спасибо. Тотальный бойкот, атропин, не панацея. Но если при отравлении зрачок сильно сужен, это значит, что ацетил. Холин не распадается Смело можно принимать атропин От новичка тоже поможет И от фосфора органика Который ингибирует Ацетилхолинэстеразу да. Спасибо Я уже понял Я тогда ошибся немного Но нельзя взять, знать всего Поэтому с атропином Немножко ошибся видите, Так что теперь я буду знать Что нужно в качестве антидода Применять Хотя вы знаете вот помните а, а, Против фосфороорганических веществ Вот это потрясает а, Там не было атропина В аптечке против ФОВ Что было, как вы помните Там написано антидот против ФОВ Вот вопрос На ТАКАП хочу сейчас чтобы Днем независимости Украины Это еще 24 числа Спасибо, спасибо большое кто помнит, что было в аптечке, военной аптечке э -э против ФОВ, против фосфороорганических отравляющих веществ? И это был точно атропин. Сейчас прям. Ну, это, я думаю, на этом мы закончим мы. Сейчас. Так, так, так. так. Что-то никто не пишет. Или, или чат повис. Против э -э, ПОВ. Тарен. Правильно. Молодец. Полковник Заболотный. Правильно. Что такое Тарен? А? Что такое? Это не В Тарене э -э, в каждой таблетке 15 алкалоидов доицеломит лизергиновой кислоты. То есть ЛСД. Для чего ЛСД дается человеку? да? Потому что это лекарство против страха. Человек не должен ощущать страх. Фосфорорганическое отравляющее вещество вызывает дикий страх. И э, тарен был направ, направлен на, на то, чтобы... Понятно, что вот то подразделение или даже соединение, в отношении которых, на котором применили фосфорорганика, оно помрет. Да? Ну, то есть, вот когда крикнули там газы, уже цепанул один отдел противогаз. Сразу не умер. То есть, сразу не умер, но в течение там нескольких часов человек загнется. Но прежде чем он загнется, он будет очень сильно бояться. А если он будет бояться, значит, он не сможет линию держать обороны, И поэтому давали Тарен. Он выпивает, он не боится, он умрет. Но за, за это время его сумеют заменить. Вот в этих окопах его сумеют заменить. Поэтому был придуман Тарен, а не Атропин. Так что, вот хороший антитод. Тарен в красной колбе. Да, точно. Тарен это... Я помню, у меня товарищи употребляли этот тарен в невообразимых количествах. Кто-то там... Четыре таблетки, кто-то пять таблеток выпивал. Я не, не баловался с этим никогда. Они потом рассказывали какие-то ужасы. Я помню, дружок мой, Валера, его мама рассказывает. Говорит, представляешь, Слава пришел, говорит, лег и лежит, говорит, достает сигарету, прикуривает, говорит, обратно ее в пачку, берет другую, прикуривает, обратно в пачку. Я говорит, его спрашиваю, говорю, Валер, а ты много таблеток выпил? Он говорит, не, немного, мам. Вот он больше. Она говорит, кто он? Ну, тот, который рядом лежит. <laughs> вот таких приколов было очень много. Один человек, как же у него кличка-то была, господи. Не помню, какая-то смешная такая кличка, наверное, в заводе он работал. И ему рассказали по поводу того, что Тарен... Там, молодежь пьет, и какие-то приходы жуткие бывают. А он в это не поверил. И поспорил, что он 6 таблеток выпил. Но ну, это была убийственная доза, и в результате он там, так начал чудить, <laughs> те чудить, что его в психушку отправили на, это, на несколько недель, там, дней 40, наверное, в психушке был. Это у меня товарищ очень, очень хороший. Кстати, давно его не видел он сейчас, говорят, его в Вьетнаме живет Лет наверное, 15 уже не видел И вот, по по проспекту э -э, Иду, встречаю его И он говорит Тебе э -э -э сказали Что я с отравлением в больнице лежал? так громко еще разговаривать Народу полно Я говорю, да говорит, Ой, там я в психушке был Такой радостный Так что от много народу попал в дурняк очень много но я говорю он был не для того чтобы быть антидодом так брат рассказывал в армейке казармы двигали ну да это запросто вот тот который на несколько недель попал в дурдом он у Стапеля самолетного спрашивал сколько время так что это нормально. пять таблеткой пряник пошел в школу без наборника, видите, то есть, оказывается, здесь тоже много людей, которые все это дело знают или испытали, или видели, по крайней мере, у нас, я говорю, один был естественный испытатель. Андрюш такой наелся этих таблеток, потом рассказывает, говорит всю ночь говорит, лежал, говорит в ужасе, говорит там говорит, окно распахивается, вот такая рожа, говорит из окна вылазит, так и, и, проходит по квартире и уходит в дверь. Он так, она опять, жух, опять, окно, опять, опять распахивается. И все это происходило очень долго-долго, в конце концов, он так замучился и стал болиться, кричать, Господи, помоги, спаси! И в этот момент раздается голос. Сейчас с вами будет говорить император Всия Руси Николай II. И он закатился под кровать, и там потом отлежался до утра, как-то, в общем-то, отпустило. Дядя Слава, главное, берегите нервы, больше смейтесь и рады, хотя это и сложный тарен в помощь, да, так что, ну я говорю, вот видите, меня чаще я миновала. я и тогда не, не пробовал, мне не было это интересно вообще, то есть там масса народ вокруг меня практически все через это прошли, а мне совершенно не было это интересно, я не знаю почему, я с мертвыми говорил, ну видите, как здорово. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что помогаете каналу. Сейчас я буду вести эфир, с закрытый эфир с волонтерами. А завтра, тогда мы с Иваном определимся, завтра, послезавтра, когда будем выходить в эфир и рассказывать о событиях, которые наверняка произойдут в субботу и воскресенье. Спасибо. Да здравствует революция. До свидания.